Мои, хорошие, полетим. Паса снежная яблонь уклонит, Клонит снегом и колен до земли. Тяжко им что-то гнуться не взволят. Это, впрочем, проказы зимы. Сколько снега на них перепало, Будь то шуба на плечи легла, Снегом сосны зима укрывала. Снежная масса всюду витам. Так иначе, но все же красиво, Когда лес в белоснежном снегу, Клендой да яблонью снегом унакрыла, В снежной, как будто в бреду, Снег кружится над лесом над нашим сутра. Снегом клем яблоньку укрывает толстый слой снегом клонит, Но еще не пора Белоснежной зимой так бывает. Снег кружится над лесом над нашим сутра. Снегом клены яблоку укрывает Толстый слой снегом клонит Но еще не пора Белоснежной зимой так бывает Осеницы в снегу на ветвях снегири, На ветвях в белоснежном братстве. Ветви клонит от снега, А им хоть бы хны. Снег блестит в засеребряном клянце. Не понять никому Силу снежной зимы Почему толстый слой лег на ветви? Ветви яблони клена склони До земли Терпит лес От а заснеженной стервы. Не понять никому Силу снежной зимы Почему Толстый слой лег на ветви? Ветви яблони клена склони землей терпит лес от соснежной стеровы, снег кружится надо лес, над нашим с утра. Снег оклев, я укрывает, толстый слой снегом клонит, но еще не пора, Белоснежной зимой так докрывает. Снег кружится над Эс, над нашим сыром, Снег грелой явно укрывает Толстый слой с снегом колонит, Но еще не пора Белоснег на и зимой добывает.